Весна на белом свете, на юге вновь миндаль зацвел. Опять в атаке наши дети, границам враг опять пришел. И сердце матери забьется, сынок пригнись и я спасу. Мам, ты не плачь. Все обойдется Мир в каждый дом я принесу И снова южные метели Донбасс пылает от огня Нам люди здесь на самом деле Как ты, как русская земля И нес солдат огонь победы Бесстрашно принес Дедов был сыном родины большой Свистели пули над землей, Рвались наряды тут и там Мальчишка с чистою душою твою отчизну сажал Мечта. И где-то там, на небосклоне, зажглась еще одна звезда.